Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом ролике вы сможете узнать, как связана главная боль, глазное давление и что делать, если вы испытываете подобные ощущения. Если вы чувствуете одностороннюю или тем более двухстороннюю боль в глазах за глазными яблоками, первым доктором на вашем пути должен стать врач-офтальмолог. Офтальмолог детально осмотрит опросит, попробует выявить, собственно, когда все это началось, характеристики боли и прочее, и детальный осмотр уже непосредственно глазного яблока, глазного дна при увеличении позволит выявить ему определенные клинические проявления этой боли. Соответственно, если доктор-офтальмолог не увидел причины страдания вашего глазного яблока, то следующим доктором должен стать врач-невролог, поскольку данный симптом в виде боли за яблоком или в глазу, может являться проявлением той самой главной боли, автономной, которая не является каким-то следствием других заболеваний, а сама по себе главная боль. 95% правильного диагноза – это грамотно собранный анамнез. Правильный совет пациенту – быть максимально откровенным со своим лечащим врачом, которому удалось попасть на прием. Врач в любом случае расспросит вас максимально подробно, ему важен анамнез заболевания, как все это протекало. Он детально опросит Ваши жалоба, задаст наводящие вопросы о характере локализации, интенсивности этой боли, сопутствующих проявлениях, чем она может быть купирована, то есть, что Вы используете для лечения приступа, как это может быть эффективно, и дальше, конечно, во временных аспектах уточнит, как давно это Вас беспокоит, если какой-то анамнез семейный, положим, что тоже бывает немаловажно и насколько прогрессивный характер имеет эта головная или глазная боль. В том случае, когда врач-невролог не увидел значимых изменений при осмотре, при опросе, ему понятно, типичная картина вашей первичной, сделанной акцент головной боли, он, разумеется, может даже не направлять вас на дополнительные методы исследований, они далеко не всегда являются необходимыми и информативными, только при нетипичных течениях главных болей. Соответственно, грамотный врач-невролог или цифалголог, специалист в области изучения главных болей, ставит диагноз клинически на основании характерных жалоб, анамнеза и клинической картины. Соответственно, уже во время первого приема вы можете получить развернутый, грамотный ответ на вопрос, почему же так болит голова, а что с вами не так. Исходя из этого, врач может назначить вам профилактическое лечение – это лечение, направленное на снижение частоты приступов в большинстве случаев, и лечение абортивное, то есть купирование приступа или лечение головной боли по моменту возникновения ее. Подходы практикуются консервативные, в большинстве в своем это лекарственная терапия, профилактическая. В дополнение к этому мы используем восстановительные методы лечения – физиотерапия, мануальная терапия, массаж-иглорефлексотерапия, психотерапия. Разумеется, при неосложненном течении первичной головной боли она может пройти полностью в течение первых нескольких недель адекватно назначенного лечения. Специалистами альфа Центр здоровья накоплен значительный опыт диагностики и лечения первичных и вторичных головных болей, поэтому для получения максимально быстрой и качественной помощи вы можете обратиться именно к нам. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.